Приветствую вас, господа и госпожи миллионерши. Позвольте вам представить краудфандинговую площадку Jumplet. Платформа зарегистрирована в Англии, имеет легальные документы регистрации. Я сейчас нахожусь в официальном офисе компании в Черногории. Что такое джамплекс, прежде всего, пару слов скажу, да? Это краудфандинговая международная площадка, цель которой дать возможность людям собрать деньги на какие-то свои цели и, собственно говоря, помочь друг другу. То есть мы, помогая друг другу, зарабатываем сами и получаем деньги на свои проекты. Маркетинг построен таким образом, что сильным выгодно помогать слабым. То есть лидер зарабатывает, помогая более слабым участникам, выводя их на выплаты. Прежде всего, да, что еще хочу отметить. Маркетинг очень легкий, очень денежный. Здесь много промежуточных выплат. Есть два баланса. Один баланс для клонов и один баланс для вывода. Все клоны полностью управляемые, что очень сокращает наш путь к деньгам. Вход возможен на, любую, на любой уровень, на любой стол. Единственное, что обязательно к прокупке первый уровень. Вход минимальный стоит 25 долларов, но заходить возможно и на большие суммы, как я уже сказала. Кроме того, да, что еще хочу отметить, здесь у нас есть три программы, все они связаны между собой, то есть переход из одной программы в другую происходит автоматически. Две закольцовки, которые дают возможность нам начать зарабатывать крупные деньги, уже большие суммы, не доходя до конца всей, всего маркетинга. Итак, оплатив 25 долларов, мы занимаем центральную позицию на первом уровне. Этот уровень является, ой, прошу прощения, является единственным полностью накопительным уровнем. На всех остальных уровнях у нас есть выплаты, и чем дальше, тем их больше, и, и суммы больше, и чаще выплаты. Значит, как только под вас встает два человека, вы перескакиваете на второй уровень. Обязательно квалификаций здесь нет, закрываться можно и переливами. Но гораздо выгоднее давать переливы, чем их получать. Почему, я сейчас расскажу. Как только под нас встало два человека, мы на втором уровне, где мы уже с первого человека возвращаем вложенные деньги. Все, здесь мы вышли уже без убыток. Дальше, встал второй человек, мы перепрыгиваем на третий уровень. На третьем уровне забираем на вывод 5 долларов. Со второго человека перепрыгиваем на четвертый уровень. На четвертом уровне у нас на вывод поступает 15 долларов. Далее, на пятом уровне мы уже начинаем получать деньги с каждого вставшего под вас партнера. Это 25 долларов с первого человека, 25 долларов со второго человека. Перепрыгнули на шестой уровень. Здесь у вас уже активизируется баланс для клонов. То есть с первого человека вам поступает на вывод 25 долларов и 25 долларов на баланс для клонов. Со второго человека мы снова получаем деньги на вывод. Далее на седьмом уровне мы с каждого человека получаем уже по 50 долларов. На восьмом уровне мы снова получаем с одного человека 50 на вывод и 50 на клоны. Со второго человека также 50 долларов на вывод. Сразу скажу, смотрите, те деньги, которые поступают вам на клоны, вы можете потратить в любой момент. Единственное, что с ними нельзя сделать, это их нельзя вывести. А прокупать клоны вы можете в любом столе под любым партнером. То есть, например, вы можете их копить и прокупать большие столы, вы можете добавлять на этот баланс средства. Например, здесь у нас поступило 25 долларов, да, здесь 50, всего 75. Вы можете купить три клона в первом столе, или один клон во втором, один в первом, или сразу в третьем. А можете еще подкопить, то есть как вам выгодно. Вы сами смотрите, как вам лучше продвинуть свою структуру. И кроме того, у вас будет еще помощь навигатора, об этом тоже расскажу сейчас. Далее на девятом столе мы уже получаем на вывод по 100 долларов с каждого человека. Перепрыгиваем на десятый. На десятом с первого человека снова 100 долларов на вывод, 100 долларов на клоны. Со второго человека 100 долларов на вывод. Одиннадцатый уровень у нас является последним уровнем первой программы. И здесь у нас самая крупная сумма на вывод. Основной наш аккаунт. С каждого человека получает по 6250 долларов и по 100 долларов на баланс для клонов. То есть в общей сложности тысяч да, долларов. 5% от этой суммы уходит в качестве матчинг бонусов к вышестоящему спонсору. Остальные деньги поступают вам на вывод. И 200 долларов вы также можете потратить на клоны, поставив их по своему усмотрению. Далее. Место наше реинвестируется в этот же стол. И таким образом мы можем еще раз взять уже по 3600. Как только люди приходят, дальше мы забираем по 3600, по 100 долларов наклоны. Матчинг-бонус также уходит спонсору, а основное наше место перепрыгивает на 12 уровень. Что происходит дальше? По сути, вот здесь основная ваша работа закончена. Почему? Потому что главная цель – это дойти вот сюда. Так как э, остальное все движение у нас уже будет происходить автоматически. Хотите вы того или нет, но здесь вы будете постоянно забирать по 12,5 тысяч, потому что подтягивая все свои клоны сюда, э, вы зарабатываете эти деньги. Вы можете их закольцовывать и крутить здесь все время не пуская дальше, либо пускай не сразу, в тот да, момент, когда вы сами <свят> закройте, пожалуйста, микрофон. А ваше основное место тем временем начинает уже само двигаться дальше. И на 12 уровне приносит вам с каждого человека по 1000 долларов. Те люди, которых вы здесь выводите на выплату, они дальше приходят к вам сюда и приносят вам здесь деньги. Вот на, на 12 уровне стало по вас два человека, вы 2000 долларов заработали, перепрыгали на 13 уровень. Здесь мы опять зарабатываем 2000 долларов на вывод и 1000 долларов на баланс для клонов. Сумма очень серьезная, потому что вы можете, например, купить 40 клонов в первом уровне, и очень здорово да, помочь команде, а может быть вам нужно кому-то помочь в седьмом уровне и помочь ему протолкнуться на восьмой. Вы можете купить один клон здесь, один здесь, можете здесь покупать клоны, то есть как считаете нужным, так их и тратите. Далее, на 14 уровне мы уже э, получаем прямо очень серьезные деньги, потому что этот уровень, он последний уровень второй программы. Это вторая наша цель. И э, по сути здесь мы забираем основное наше место. С первого круга забирает 62 тысячи долларов, то есть по 31 тысяча долларов с каждого партнера и по 1500 поступает на баланс для клонов. То есть всего 3000 долларов еще идет вам на клоны. И клоны эти, кстати, которые будут идти переливом, они вам тоже принесут деньги. Далее мы делаем реинвест опять в этот же уровень и забираем уже по два раза по 18,5 тысяч, то есть 37 тысяч долларов. Не забываем про матчинг-бонус, да, который благодарим своего спонсора. И 3000 долларов снова нам на клоны приходит. А дальше основное наше место перепрыгивает на последний уровень, где самые-самые большие деньги. А клоны, которые, да, вот мы здесь купили, мы их можем сюда подтягивать и э, закольцовывать здесь многократно, забирая по 62 тысячи. Далее, что ждет наше основное место? Основное наше место попадает всего лишь э, в самую короткую программу, третью программу, которая состоит всего из одного короткого удвоителя. И здесь мы с каждого вставшего под нас партнера забираем по 90 тысяч. Всего 180 тысяч долларов. На этом путь первого нашего места завершается, но... По желанию мы можем свои клоны также выводить сюда, то есть как вы хотите, вы можете остановиться здесь, на 14 столе крутить, вы можете остановиться здесь, крутить, если вам здесь легче, да, а можете их толкать сюда, вы выбираете любую удобную для вас стратегию, и получается, что, да, только на первой программе мы зарабатываем 21 645 долларов, это 20 900, в 11 столе 745 промежуточных выплат. На второй программе мы зарабатываем только на 14 столе 99 000 и 4 000 промежуточных выплат. В общей сложности 103 000 долларов. И здесь 180 000 долларов. Общий заработок только одного вашего места, одного клона, составляет 304 645 долларов. Каждый ваш клон, который вы ведете по столам, который вы доводите до конца, зарабатывает вам точно такие же деньги. Это еще не все, потому что денег здесь поистине вот просто денежный дождь. Как гов, любит говорить одна моя хорошая знакомая, зальемся деньгами. Итак. Помимо всего прочего, здесь есть лидерский бонус. Это совершенно уникальная вещь, потому что она позволяет вам впервые, впервые позволяет вам зарабатывать от всех переливов, которые вы даете людям. Начиная с четвертого уровня, когда любой ваш клон, любой личник, который зарегистрировался по вашей ссылке, приходит переливом кому бы то ни было, неважно с вашей структуры человек, или это тоже чей-то перелив, который, которого вы закрыли, вам приносит 15% от э, всех начислений. То есть с 4 по 10 стол, а также на 12 и 13, если человек получает выплату в результате вашего, благодаря вашему переливу, он отчисляет вам, отчисления все происходят автоматически, 15% от своей выплаты. То есть, да, здесь это будет, например, 150 долларов, здесь 15 долларов и так далее. А теперь представьте, да, начинают движение ваши люди, которые работают активно, ваши клоны. И постепенно вы видите, что каждый день, может быть, каждый час вам будут приходить на баланс деньги, потому что это ваши заработанные и заслуженные деньги от переливов. Если же перелив от вас поступает на 11, 14 или 15 столе, то вы получаете 20%. Деньги действительно очень серьезные, потому что здесь это может быть, да, получается по 6 тысяч с каждой выплаты. Люди, да, идут огромный путь, а вы, потому что вы помогли и вы закрыли, человек, может быть, сам никогда бы не закрылся. Может быть, у него нет людей, может быть, не хватило бы сил вы помогли ему заработать очень серьезные деньги, и он вас за это благодарит. И это очень справедливо, потому что появляется интерес выводить не только э, активных, да, но и пассивных людей на выплату, потому что не нужно будет с ними ссориться, не нужно звонить, просить там, давай там, поделись или как, э, потому что все происходит автоматом. Вы помогаете более слабым, вы выводите их на выплату, и вы на этом зарабатываете. Если, допустим, лидер сильный, что вот есть еще одна уникальная совершенно фишка, то для сильных лидеров есть возможность отказаться от переливов. Если вы лидер, если у вас большая команда, вы не хотите, чтобы к вам вставали чужие люди, вы не хотите их закрывать своими людьми. Вы не хотите с ними перемешиваться и не хотите э, отдавать часть денег за переливы. У вас будет возможность у себя в кабинете отключить перелив. Или это можно будет сделать на промежуточных столах, или на выплатных конечных столах, или вообще во всем маркетинге. Можно это будет сделать временно, а можно постоянно, что очень удобно. Да? Вам нужно выстроить свою команду, вы можете закрыть переливы, поставить людей так, как хотите вы, а потом, например, переливы включить. Очень хорошая фишка для лидеров. Далее, что еще мы имеем? Очень выгодно работать со своей структурой и э, выводить каждого своего партнера, свою первую линию на большие столы и на хорошие выплаты, потому что здесь, и это тоже э, уникальная вещь в матричном маркетинге, вы будете получать матчинг-бонус. Что такое матчинг-бонус? Это доход от дохода вашей первой линии. То есть каждый раз, когда ваш личник будет с вашей помощью выходить на доход в 11, 14 или 15 столах, вы будете получать 5% от его выплаты. То есть вы отдали матчинг-бонус да, одному своему личнику, Ой, спонсору а у вас например даже пусть два личника значит выпал отдали матч бонус один раз а получите его два раза а если у вас например представьте 10 личников соответственно да вы будете в общей сложности 50 процентов от этих сумм получать а здесь это представьте да вот здесь например сразу 45 тысяч в общей сложности ни одного а от всех и это уже ваш пассивный доход Потому что структура работает, вы работаете со своей структурой. Это обязательное условие для получения матчинг-бонусов. Те лидеры, которые будут бросать структуры, они будут матчинг-бонусы лишаться. То есть матчинг-бонус – это бонус для тех лидеров, которые работают плотно со структурами, работают с людьми, помогают своим людям и выводят их на выплаты. Это главное условие. И опять -таки, Возможность отказа от переливов, чем она еще, кстати, хороша, тем, что она дает шанс заработать тем, кто слабее, тем, у кого мало людей, тем, кому идти тяжело, потому что переливы в этом случае распределяются не хаотично, они, огибая сильно, идут к тем, кому они нужны больше всего, к тем, кто без этих переливов заработать не может. И, соответственно, готов с радостью поделиться прибылью, если ему помогут заработать. В этом как раз реализовывается принцип, главный принцип краудфандинга. Помогая друг другу, мы помогаем себе и зарабатываем сами. То есть э, сильный помогает слабому. И э, что еще? Какие еще здесь есть фишки? Прежде всего, здесь есть еще э, тоже совершенно уникальная фишка, это э, защита от обгона. Очень часто да, бывает на старте вы ставите, допустим, сильного лидера. Второй человек может быть у вас слабее, а может быть просто он не успел даже еще поставить людей. Или вы не успели здесь поставить второго человека. Но по какой-то причине вы, не, вы еще не перешли на второй стол. А этот ваш человек, первый личный. Быстро поставил двоих и обогнал вас. Как обычно происходит, да, тот, кто вас обогнал, уходит к вышестоящему. И вы теряете лидерскую позицию. И я знаю, что ну, это очень обидно. В данном случае включается защита от обгона. То есть тот человек, который должен улететь наверх, он подвисает в системе на 48 часов. Без какого-либо вреда для себя. Он спокойно работает, он ставит людей, он получает выплаты, спокойно их выводит, но он не уходит к вышестоящему, а он ждет вас, он как бы вне системы. Вам же в кабинет приходит сообщение, что вас обгоняет такой-то логин, у вас есть 48 часов. За это время вы можете, например, поставить здесь человека, поставить клон, так или иначе вы можете догнать своего личника, в крайнем случае, да, где-то даже покупить место, для того, чтобы не потерять этого лидера, чтобы он не ушел наверх, и потом вы его не толкали. Фишка действительно очень классная, и мы все страдали от обгонов, и это действительно очень здорово. Кроме того, что еще здесь есть привлекательного и что, например, нравится мне? Я вот почему так рассказываю, потому что мне действительно очень нравится этот проект. Вот настолько нравится. Поэтому вот все, что я вам рассказываю, я вам рассказываю, почему, например, я здесь. Потому что все э, вот эти фишки, вот этот маркетинг, это множество выплат, вот эти реферальные, мы все через это проходили. Когда, например, структура уходит вниз. Ты один раз получил деньги, второй раз уже очень тяжело, потому что люди вниз уходят. Работы много, ответственности очень много. Ты работаешь со структурой, много и тяжело, но денег становится все меньше. Здесь э, лидеры защищены от этого. И поэтому мне очень нравится этот проект. Мне нравится его легальность, мне нравится команда, которая здесь. Им нравятся все эти фишки. Во-первых, здесь э, будет навигатор. Что такое навигатор? вам, Это искусственный интеллект, который будет помогать вам рассчитывать стратегию. С помощью этого навигатора можно будет просчитать, куда пойдет ваш личник, как лучше, где вам поставить клон, как вам быстрее дойти до первой цели или, может быть, уже до второй или до третьей. То есть это ваш личный помощник, ваш советник. Что еще у нас здесь будет? А еще каждый партнер будет получать совершенно уникальную систему по автоматизированию бизнеса, автоматизации, извините. Это будет э, автоматическая система, робот, который будет строить структуру вашу вместе с вами по холодным контактам и помогать вам собирать средства на ваши цели. Два слова, кстати, скажу о целях сейчас. Что такое цель вообще? Цель это то, для чего мы вообще приходим в интернет. Да? Вот. Для чего мы приходим? Мы приходим заработать, заработать на что-то. Кто-то хочет, например, заработать, оплатить кредит. У человека много кредита. Кому-то нужно на лечение близкого человека. Кто-то хочет переехать в другую страну, кто-то поехать путешествовать. Это и есть цель. Цель может быть абсолютно любой. Это может быть социальная цель, это может быть личная цель. Я знаю, вот я участвовала в одном крутфандинге, там женщина собирала на строительство церкви. То есть абсолютно любые цели. И здесь мы будем создавать свои проекты, и а, будут конкурсы этих проектов. И а, вы будете у себя в кабинете видеть, да, сколько вы обозначили себе цель, сколько вы уже собрали цели. Это тоже очень здорово мотивирует. Это интересно. Можно будет посмотреть а, проекты участников. Мало того, вы будете видеть, на какой проект вы перечисляете средства, потому что все вот эти переходы, это мы не просто вносим а, деньги админам. Админам деньги не уходят. Здесь абсолютно 100% средств, они распределяются между проектами участников. Поэтому сразу вам скажу, это не финансовая пирамида. Здесь нет составляющий пирамидальный. Потому что что такое пирамида? Это когда деньги уходят наверх. Здесь деньги наверх не идут, они идут вот так. Распределяются в шип между каждым участником. И каждый имеет возможность получить вот эти деньги. Абсолютно равную возможность. Например, в прошлом проекте у меня были люди, которые стояли ниже меня, но заработали больше, чем я. Вот здесь такая возможность тоже будет. Ну, в общем-то, что еще могу сказать? Почему здесь стоит быть? Да, Потому что, еще раз кратко перечислю, потому что очень интересный, очень денежный маркетинг, потому что есть автоматизация бизнеса, потому что очень профессиональная, очень адекватная команда админов, которая помогает и всегда идет навстречу партнерам. Ну, потому что вы сейчас первые прежде всего, и как вы знаете всегда, первым карты в руки, вы можете открывать офисы, вы можете открывать страны, и, собственно, кто приходит в первый, он всегда зарабатывает больше всех, потому что еще мало кто знает, и вы можете позвать сейчас сюда весь интернет, потому что, поверьте мне, через месяц те, кого вы не позовете сегодня, они будут на перебой бросать вам свои ссылки и приглашать вас. Так что, друзья, спешите сейчас регистрировать. Регистрации вчера открылись. Регистрируйте как можно больше. Неважно, что там дальше решат люди, пусть присматриваются, пусть изучают информацию, но они уже забили место, потому что активация будет по времени регистрации. Занимайте места, изучайте, кому нужна помощь, кому нужны индивидуально зумы, Пожалуйста, вы можете обращаться ко мне, я готова работать с вашими людьми и с вашими структурами. От меня вы получите всестороннюю помощь. От вас только желание заработать большие деньги, потому что здесь действительно лежат огромные деньги. И мое желание, чтобы вы все их заработали и чтобы никто не хотел уходить отсюда. Так что я не сказала про акции компании. Что такое акции компании? Это актив, который позволяет всем участникам платформы зарабатывать и получать часть прибыли от прибыли компании. Потому что, во-первых, все начисления и все расчеты внутренние будут происходить в этих активах. Актив постоянно растущий, он 100% ликвидный. На 100% обеспечен а, долларами. Продать его можно в любую секунду, выкупает его компания, никаких петухи. А, он растет, падать он не может. Вы можете, например, выводить деньги заработанные либо сразу, моментально, и будет и такая возможность, либо вы можете их несколько дней, какой-то небольшой период времени придержать и заработать еще за счет роста курса актива. То есть, например, если здесь вы получили 100 долларов, то, придержав неделю эти деньги, вы можете уже вывести, может быть, не 100 долларов, а 120, а может быть 150, а может быть 250. Максимально а, доходность, какую мы можем получить, это 250%. Больше этого нельзя, потому что все активы, которые заработали 250%, будут автоматически продаваться и переводиться в доллары. Делается это для того, чтобы э, актив рос, потому что у него такой математический алгоритм, что расти он будет от продажи. Чем больше его продавать будут, чем больше выводить денег из компании, тем выше эти акции. Кроме того, можно будет дополнительные приобретать на сумму, э, на которую у вас прокуплены места. Если, например, допустим, вы зашли на 25 долларов, значит на 25 долларов вы можете купить активы, и держать их до тех пор, пока не получите доходность 250 250%. Продать вы их можете в любую секунду. Вам не обязательно ждать максимальной доходности. Вы можете сегодня купить, через 5 минут продать и вывести деньги. Абсолютно э, ваши деньги лежат э, у вас, и они постоянно вам доступны к выводу. Вот правильно, знаете, как сказано в Библии, сомневающийся подобен морской волне. Поэтому сомневаться не надо. Нужно быстро бросаться в бой. Вот я, например, принимаю решение всегда быстро. Если я не захожу сразу, я не захожу вообще. Минара, пожалуйста, задавайте вопрос. Я хотела спросить, если мы регистрируем людей, например, на первые и пятые, да, мы любое место можем регистрировать или слева, справа идет? Uh, смотрите, ну, uh, естественно, если у вас слева нет человека, вы не можете поставить справа, всегда сначала влево идет, то есть вы регистрируете, вы можете бронь. кстати, еще одна фишка, совсем забыла, здесь есть брони, вы можете бронировать куда поставить, единственное, что да, все равно, если у вас слева партнера нету, вы не можете поставить справа, вы сначала должны влево поставить, но вы можете ставить под любым партнером, вы можете ставить брони вы можете колбасками выстраивать, то есть как вам удобно. Естественно, сразу скажу, что своих личников отдавать кому-то невыгодно, потому что лидерский бонус и матчный бонус вы теряете. Выгодно, когда ваши приглашенные идут по вашей ссылке. Забирать чужих личников тоже, наверное, не очень честно, потому что это деньги. Но тут уже ваша договоренность с командой. Ага, спасибо. Какие, пожалуйста. Я ответила на ваш вопрос? Не надо. Ага, да, да. Что-то, если я не вижу, меня видно вообще? Да, Это да. Пропало да. видео? Видно. Так, друзья, задавайте вопросы, у нас остается пять минут. Запись скинет же, да? Да, запись Юля скинет. Mm -hmm, хорошо. Ко... Нет, нет, нет, Зиля. Можно прокупать только первую и пятую. Не нужно подряд все покупать. Если вы хотите, вы можете прокупать. Если не хотите, вам главное купить первую. Дальше вы можете покупать любую. Да, и это здорово, потому что это дает возможность. Вы зашли на первую и пятую, и у вас остается здесь очень короткий путь до 11. Это действительно очень выгодно и очень быстро. И очень мало надо на самом деле людей. Потому что на самом деле вот основная работа – это вот, вот сюда. Дальше оно уже без вашего участия идет. Вы будете, хотите, не хотите, но вы все равно сюда придете. Но при этом, идя сюда, вы будете все время получать деньги здесь, деньги серьезные. Потому что, согласитесь, 12 тысяч долларов это, – это деньги, это хорошие деньги. А первое ваше место забирает вообще 20. Это очень хорошие деньги. И если, например, вы зашли на пятое, там, я не знаю, на даже на третье, то вам в разы надо меньше людей. Шикарная зелье, возможность, действительно, возможность совершенно уникальная, потому что поработав здесь, можно решить абсолютно все свои финансовые вопросы на ближайшие несколько лет. Минара, пожалуйста, задавайте. Все уже задавала, спасибо. А, все. То есть, по сути, это шанс для каждого изменить свою жизнь, изменить свою финансовую ситуацию. И, ну, это такой проект, из которого действительно вам не захочется уходить, поверьте мне. Потому что чем дольше вы будете здесь работать, тем больше вы будете зарабатывать. Так, друзья, будут еще вопросы? Пожалуйста, те, кто новенький, берите ссылки у своих спонсоров, регистрируйтесь, приводите людей на вебинары, кому нужна будет помощь, пожалуйста, стучитесь, пишите в чате, да, запись будет, в деле. пишите в чате, я готова работать с вашими структурами, с вашими людьми и всем вам помогать, независимо от того, где и под кем вы стоите. Я работаю абсолютно со всеми одинаково. Минара, пожалуйста, спрашивайте. Сейчас прервемся, пока не прерваемся. Все, все уже, мне что-то... Все, вот тогда да. Я с вами прощаюсь, друзья. Я желаю вам мир вашим домам, здоровья, счастья, успехов. И я верю, что этот год будет для нас очень успешным. Я желаю вам всем заработать вот эти деньги в ближайшие несколько месяцев. Спасибо. Ура, мы Спасибо. это сделаем. Все, да, друзья, спасибо. до встречи, увидимся спасибо. завтра каждый день, я здесь с вами. Спасибо, Ангела, супер. Счастливо, спасибо. всем до встречи. Благодарю, до встречи. спасибо.